и вроде бы зависть пошла на да? всем рисом макс риску блин вам показать тот экранчик сори, сори, сори, сейчас подпишитесь на канал макс Рис, даже на английском а также ставьте колокольчик также в описании под этим роликом под любым на него тоже канал, там лайкост поставьте он спонсор наш есть дискорд тикток лайк телеграм фейсбук контакте ну, социальные сети при этом просмотров что я тут вижу друзья нажимаем кнопочку открыть и кое что я шоки почему а так что ново минор фи с не может быть что им лень написать это Скачивано 50 тысяч версия. 2 скоро будет последним обновлениям. Так, сегодня же уже не тот дату Сине 26. Нормальная дата выпуска ООН 10 августа. Как вам сказать, 10 Так, это... Наконец летом. Июник. День рождения моего. Да, на 4 июня приходил день рождения стрим. Сделаешь... Не на восемнадцать лет ну, туда. Не, давайте влог. <с> Стрем влог. Это будет интересно. Вот. Наверное, я только на разкум. Может не буду. Скоро, кстати. Ну, это заново. Итак, что я за, почему я закажу в Clash of Mions? потому что у меня есть прикормастный скин. Большинство настолько никого нет. Гады так здесь не будут. Прям ровно четырнадцать ноль ноль подключение. Ну, Дай-ка, я уже и зайду. Вот, вот вам еще один гайд, чтобы быстро игра заружать прошу нажимайте, нажимайте, нажимайте во все игры. Потому что когда вы заходите, сразу такой икончиком заходи в блокмарки, подключите свой аккаунт. Итак, что тут вижу? Ага, ага. Мы ну, же говорим вам, новый герой будет. 2021 год, новогодний набор. Прийти. А, вау, я же вам говорил, вниз до орла прикольно было. новые новый юниты перейти ага. так что нас такое, рекламы 50 а что у нас такое а там вау тут робот меня обманули были. офигеть и 100 у мне есть хэллоуин тут наверно красивее нужно подождать то чисто что реально игра не дрази на деньги о что так, такое украшения но не закажи сразу удивляюсь лайк ставить Слышь, игра так не хит, так слишком хитро сделана. Я купил такое себе, как я понял, да? Хэллоуин. Наверное, покрасивее. Ну конечно. Обманули меня, слушай, бонусы. Ага, сундук, ага, золото. Ага, мазы. О, бесплатный вдарки. Окей. Показал, что у меня тут есть. Хэллоуин, конечно, пропал. Сообщение. О, подарки. Сообщение, что у нас тут, друзья, кто хотел добавить или что? Так, приглашение. Ох ты, друзья, писывайте это код, что он получает какие-то награды, интересно. А, да, в общем. -то. Я тут что-то какой-то наград написал, но как же это происходит, я вообще не понимаю. Этот код. Куда же его нужно А, здесь иконочка. В общем, писывайте иконочку здесь я конечно буду вам благодарен тоже сделан гайди по нецве да ох ты -мо слушайте тут повторение обратно Бог сражений итак что тут у нас такое есть 15 дней если успеешь. ага да эпический герой а вот легендарный герой как-то не падает есть что такое крутое, чем эпический сундучок? Вроде бы есть. Вот вроде бы есть. Обычная карточка тоже обычно они а, нет. Да, нормальная. Отдайте а одну леву, пожалуйста. попрошайник чуть Блин, за ночь на счетчик, а это четчика. Это из-за чего? Я тоже только долго времени играл. Вроде из-за этого. Все сбивается. Так, это у нас Квест, так я понимаю. Первый день. А, также. Ужки. А у нас сегодня будут квесты <смех> офигенный день офигенный день так покажите им что и какие сундучки. заходите в лавку также начали ну, сундучки. вот есть легендарный сундук. 750 так 100 было ж 500 кристаллов подорожало это нестабильно не покупайте за 700 вы можете купить скин это очень хорошо 300 уже икону класса ага. да я сейчас хочу обратно кузкин интересно хочу. Итак, так что нас такой о ё-моё мне с клана офигеть помните обещал право старство канал брал у нас есть и обещал что пора создавать свой клан вот реально выкидывать не интересно стало и так вительство свой своим окей в принципе обычный а что если я напишу еще ютубер? Пробиарен канал свой. Ютубер. только Сколько максим еще А, только эту максимум? Это что, судьба какая-то? Стоп, если было бы судьба, то я бы и так сделал. Ха, реально, просто прям максимум. А в старости там поменьше. Так, значит... Эм... Привет! Привет! Я лет соплейщик. Что не так, с ой-ой-ой, лет Майкл. Летсплейщик. А что нам не так? А шпра написал? Не. А пране написал, LED сплейщик. А ну-ка, сейчас в интернет. Так собственно ты назолото, кстати. 30 тысяч. Ага, риска да, сейчас. 30 тысяч. Да, нужно создать клан. реально, Давай клан. Чем просто... Ступай куда хочешь. Это а так не соберется никак. Так, значит, бог. Страши, берем разные карты, берем бой. А что делать? Не, ну, в принципе, я могу сейчас что у нас тут происходит за такое время офигеть конкуренты да ну ладно, ладно. 545 местом блин я буду 300 ты же поднимается ранге кстати торкняк блин он вечно топ он тоже тут топ он ну, вечно помогает ведь а интересно очень интересно слушать а кстати да я, я, я вступлю любой клан точно пока у меня тут никого тут нету я просто уйду как уйти кстати и на что это клан ну как я такой активный более но ну, это же такое еще не ну да, наверное думаю передай кому то свое королевство ага лучше битву клан заходить и сразу выбирайте самых лучших вот просили ага да сейчас я понял как у меня обижал Лично, лично. Вот этот чувак не фига. О, ESM. Э Давай -э СНГ. Заместите кучу заместителей. Итак, ну хорошее место, по принципу. А можно мне биту кланов? Вы не можете участвовать в битву кланов, если вы это индивид. Вы не участвуете в битве кланов, когда цена выступила Я так и знал. Выгоняйте сразу, чтобы я не выигрывал награды. Вот специально, да? Вот специально. Я понял, я понял. Так, ну что на этом. Призвать Пушкаря, э, выиграть в серии рейтинг битвы Время достаточно. Призвать Гоблина Ниндзю, призвать Летчика, призвать Снайпера. Выиграть один Ривер еще три раз получить три значка. 1... Сколько? Это на второй. Вспоминаем, снайпер. Ну, бля, у меня есть такой герой. Если такой герой, зачем другие враги? Лечик есть, так, ты второе Ниндзя. Зачем мне есть такой? И последний. а кто там был еще? Чтобы это не забыл. пушкой пушка. Пушка, тогда... Я... Там, ты нам нужен. Тебе нужно монету покупить. стать клан и никого там не погонять. Но когда я создал клан игре Зуба, <с> то я не знаю, что там будет. Ну ладно, ладно, стал так Там, конечно, уже 50 из 50 игроков. Я был в шоке. Как-то так. Ну ладно, в принципе, что будем делать? Итак, Пушкарь. Это командный бой а ты такой сильный. Ну, бой будет бы сильным, но класс класс. Эта штука нужна. Но... что по орду против орды и побеждать орду. Эта штука, чтобы защищать. Это ниндзя и класс. Все. Райбэ отлично околдун. Против наземных. Да. Против наземных а летающих Или против ратуши будет сложнее. 20 уровень. 20 лет такой есть. Да, не заходил. А -а -а. Это намек, что будет ново обново. Подожди, сколько там герой? Реально у нас новый герой? Да. Я уже на парижке ставил кучу раз. Так, штанг. хо численность 2. Хочу и такой герой. Э не может наносить боль 500 урона, ловленных из он летает, то есть он только на обычный. Урон земля 100. Хм. Урон земля только, да, как понял. Саве и на земных не может. Активный засада э, прячется под землей и ярко атакует при приближении врага. Ярко? Интересно, я встречу в игре. и показать вам. Ярко. Mm. <Fourth> офигенно праздник. Пасывный смертельный взрыв. Офигенный. Итак, Украина, здравствуйте. <соедит> Блин, сейчас меня обратно заберут. Итак. <соедит> Это... Когда я тут движу? Clash of.. Аллегион. Нет, в очень за... ТикТок. В закрепленном комментарии о описании ролики. Интересный и вдохновляю. Да, Итак, 2 но ну, героя саву не успел почитать, думаю, ну, ох ты -мо, что тут изменилось, вот реально. Так, я могу ратуш запустить. Обзор. Ой, в ну, конечно могу, но ратуша она по поприкольней. Чем больше ратуш, тем преимущество. Так. Я, я еще не привык, поэтому буду привыкать. Обычный чувак, легендарный чувак. Эпик, чувак. А там мановый такой одноглазый. Эрик, не-нет, одноглазые там как вы там можешь там смотри, он, блин, как птичка ору а Соко в общем там. да он сокол просто он легендарный соку и он золотой а я пик типа давай эпик так 2 атакуй в принципе угу. можешь вообще тупо стоять ту что-то выдумать ну так, желательно. Возможно будет ветерных ветром сдувать на всех. Итак, вроде я не привыкший, еще, ну знаю. Итак, вторая тактика. Нужно захватить все, что видишь. Это главная тактика Макса риска. Еще. Еще один гайд. Атака. И ты уже. Ага, защиту хочешь? Я не хочу. И ты уже должен уже видеть то, что враг уже тут. Во. Итак, давай. А, а что там? кори А, тут летающие На базу, на базу, тут летающий. Прием. Итак, Макс Риск. Летающий. Против кого? Ага, вот эти. Топочек. Также, также. Вот этот. Также может ниндзя. то Да, нидинку у нас нету. Так, так, так. Ушкремнин, ну у нас квест, нужно расширяться, в принципе. Вот тут прям уж базу. По бурму. Давай. Пэм! Так, в принципе. Давай сломаем. Пойдем проверим. у Будете разведочный отрядом. Все, вроде бы я навыки восстановляю. Старые навыки, которые я потерял, возможно я сейчас выиграю. Есть люди, которые сейчас играют и не вырваются. Слышишь, ты копируешь, но у меня тоже есть такие пушки. Так, давайте тоже такую одну штучку, в принципе. Наверное. Не, нужно. Нет, не надо. Ага. Ага, он сейчас испугается, и тактику ты не придумал, чувак, просто не пугай его. Ну просто можешь саву запустить. Это гайд. Просто саву, давай сова должна а потом уже ордой а то если будешь разделять то у тебя смысла тактики нет никакой угу, понял спасибо так давай да, давай дальше с... берем раньше вроде было суточка те 150 да я не знаю это не факт так сова. давай знаю. так а мы построим еще один чтобы что было страшным врагу что-то что-то и думать что-то и думать и так что он тоже нормально, нормально я я вообще тут активный как я понял я красиво а сам все переможька в принципе ну я видел то что летчиком нужно сказать они а вот эти вот это что-то что предпринять в принципе и так ага горгуля я понял я понял Блин, твои жмам Назад возвращайся. слова нет! <свят> <свят> Пацаны, работаем. Ай, я и так Итак. Он узнал, да? Ага. Но, ну, в принципе, войска могут все здесь пойти, да, ч прям чем-то заниматься. Он. Так, а теперь сама Где знаю он реально там? что реально... очень чувак. Он угу. Когда будет весь, там мы имеем право атаковать. А сейчас не имеем О, так, а летчики против наземных, блин, там куча там просто война. Снайпера, в принципе, так. Давайте ее строить тут казамор. Так, давайте войска здесь. идем За ним. Но в принципе. В принципе, у меня есть орда, в принципе, какая-то хоть. Если что будет. но сейчас не имеет никакого значения. Если пас в сова пожалуйста. Да, да, да, да, то делать вот Уже что да, да, да, да, давай да, ага. да, Блин, там уже форбута. Давай спискай этих тут еще квест там? Ничего. Немноже давай. Углание не, не, личности. Сала должен быть там подсказывал. Так, огонь. Огонь, бам. Ой, ой, ой, ой, сейчас будут стрелять. По нам. А, так это я был. Да, по экономике ну в принципе пора уже тут мы выиграем непонятным образом ну все а, -а, а не выиграем. стопать чувак и уж корей Если ничего не предприняешь что все Передук. давай пускай я в тебя верю так ну что терпу не съездить а и себя покажет боках 3 4 не все не становится а потом сразу с ордой принципе на вот чтобы на чтобы они там думали хоть что-то что внезапно такое не сделаем ты то что хочется кон кабаль какой-то а я это куперсонажа знаю пошли уже Ага, пару танчиков, также снайпера пару штук. Вообще, В общем, бейте за ними. Вообще атакуйте. Это мой понял. Да. Выгенерайшнс. Еще раз регенерашнес. Так, опять а дай, давайте дальше персонажа блин еодрян очень делаем, чувак Такие комменты. Ну, так ты думал должен так видеть попередить нас, так летчики на Ага. Смотри, перед ну, не прокачанный персонаж, поэтому чисто будет вот проигрывать. никакой какой-то. Скорость. скорость. И все используешь 10 в принципе. Ну-ка отходите не хочу, что то умирали А давайте хоть что-нибудь хоть куда-то припилим оружие. Так. Так, Если мы вот... так, как это, то садись на как по надо поломать короче очень класный Снайпер. снайперами тактика вы думаете такой вот хороший Их, снайпер чувак ты можешь какую-то балс поставить по несколько скажу все уже тут два Все. Блин, а как он то делает? Он не фигел, Тут и тут, блин, воровать Как он то делает? Фарбо помогут Друзья, не понимаю Чувак, ты Что делать? Мне очень Ха, выхода нет ладно, Эх, за него играть я не буду в общем проиграли из то что он такой не смотрит гайд ну, ну, ну понятно ролики не смотрит поэтому не понимает как играть в принципе ладно. О, ролики не смотрят, чувак, я что то там уступил. пошел Не займу. жду, жду, жду, жду. Когда хочет, он захватит, а он не хочет. Ну, давай, пошел. Давай. бам бам атакуйте, атакуйте. Выходь. выход. Очень понятно. Как выйти. нападник такой себе попался. который не смотрит, мои Конечно, поиграет, конечно, поиграет сюда пульсом принимаю его проиграш не мой проигрыш, а его выиграть все битвы подряд все я все квесты буду наконец буду сами играть наконец друзьям еще немножко поиграем все что за дракончики я вообще их не брал и так ремелишнс гигант зачем-то я не знаю какая тут одна вышла да, да, что но подавляли, нового Чувствую, что это тянет меня на демона. Парбол. говорят, что тянет, тянет тоже. Типа это тянет. Также, но говорят, что это меня тянет или Радушин. Второго урона, урона, урони вымачивает шикарно. Угнал, откуда? Дома тем дели из игры. Что? удали реальности из игры, то да не А зачем уже Будет но основном использовать 5 Ом, чтобы усилить базовую атаку и наносить масс урон в течение секунды чем дальше, тем тем урон. Легкая броня. Ну, ну, выхода нет. Блин, ну на сразу, сразу думай как он. движется по земле, получает скоростью движения, находит по земле, ну, может атаковать. Но он восстанавливает три значков за удары атаки. окей, в принципе. Сейчас в ну, принципе, такого уровня не стоят. Выход только такой. М -м -м, хватит мощных, Кто справится? Близненный боем. Помнишь? Защита атака. Magic, защита атака. Помнишь такое? Да, демон нужно изменить. Если хватит ресурсов. Но если такое дело, то давайте. Если я встречу. Игрока, товарищ, игрока, игрока, который сейчас мне выиграет, то, друзья, конечно, естественно, я иду старую тактику возобновлять. возобновлять. Защита деф-атакам. Ну, там, знаете, фарболчик, защитник, который защищает нас, и молот. Итак, того нужно 1800, чтобы добраться до золота. Да, цифры такие. Так, значит... Что, чем боже, побольше? Конечно, чем фарболом мутатель. Форголом, сильно... О, отличная карта. Я про нее, кстати, думал. Ну, она легче там... Территория захватить. Я понял, как я дразнил одного человека. <laughs> Нового человека дразнил <laughs> в этой игре. Так, ну хорошо. Любая база не понадобится. Итак, первым делом нолчик для проверочки чтобы его напугать вы знаете ему тактику напугай сразу а вот так такой ага окей маны там расставить и все два база у него одна база и победа официально так и как насчет базы а это не оно я про промирал так давай одного здесь может второго алисового Желательно сначала это, потом уже салу. Так, а такой. Так, и дайте еще одну Ну, чтоб вдруг он сордой пройдет еще. Парк штук. Ко мне не идет, окей. Пока что не идет. Возможно, он дроится, э -э -э, Ходой пойдет другим путем. Я сюда иду, а он сюда. Так, тоже такой, в принципе. Так, давай макс риск Может, мы вот так его такой завалим, в принципе. Как сордой завалили меня. Офигенный гном такой. Бум-бум-бум. И что я здесь вижу? Что я выигрываю? Нет. Я не выигрываю. Назад, назад. Я пострел. Он массу делает. Массовая ордан! Чтобы такого победить, нужно тоже самое делать, конечно, в Так. Чего? У нас есть такая тактика. Окей, в принципе, одного можно. Фарбов жалко, что нету. Он очень был бы сильный. -то. Только на кого изменить. Какой персонаж подходит? Animations. Тактикам. Да я у кого угодно нажимать буду. Уж летчиков. Сейчас он тоже запустит. летчиков так со 2 Савоочи понадобится нам для игры В ну, давайте уступайте местом. Это 7 гно, вдруг мы станем 7. Без фаербола, который затащит. Да, перебор уже. Так, а давай еще одного, кстати. И все, давай уже пора уже встречи. Враг занимается. То же самое. И меняем тактику. Если враг умножается, то то есть нужно еще раз умножаться. Ну что еще куда-то делать. Вдруг он еще нападет на меня. Думаю, он так выиграет, ага. Да, ща, сает тоже как -то. Ну а что там, не строят, а шо, чем он занимается? Аж там построить, друг Че-то призывает -мо! Так, дракончики, пару штук 2 вам Ой, нага. То есть желательно брать О. Мауса, чтобы убивать. Угу, угу. Дракончики. Озелник будет убивать. Он не поймает. Не поймает тебя? Не поймает. Так, а значит, ну, ну, в принципе, есть тактика. Летчика. Пока он не идет, то камень все спокойно. И экономику он еще не, не расширяет. Это преимущество у нас немножко. 2 на одного, так скажем. Боюсь его, конечно. Тем более у меня меньше войск. Если он упадет, будет, конечно, крышка, он... Он уже готовится. В принципе, можно еще гнул одного пару гновочеку запустимся будет наверно <смех> и все они вообще ниже потом когда будет весь тогда будет потихонечку вас отправлять куда-то уже пошел хорошо Война! Война! Давай. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Эй! Да блин, твою же... Твою же Нет! Удерживайте оборону. Я вас верю. Целую, улюблю. Блин, дела дрянь. А, в общем, друзья, восстановите старую стару тактику 5-7, видите, цифра офигенная. Семерка. Сейчас... Сейчас не проиграю, хочу думать. Ага, все. Ссылка. А с первого, ты проиграл, да? Сторои тоже, говорит, проиграл. Да. Я ну, что он такой, да? Это просто рандом. Это просто рандом. Ремонт, ремонт, да? Сейчас пошел ты. Рандомазер. Нет, он станет. Траник, провализ, не останется. Итак, агайд uh, на <laughs> Ну во. Mm -hmm. за тебя. Не могу. <laughs> Офигеть выхода нет Ах где затмитатель у нас -за раньше не чем тратить типа, басикарные, что вроде рассказывал. рассказывали вообще-то где да, я думал уже знаете кстати эту тактику тактику уже бессмысленным потому что гаргулим разработчики что там изменили я не смотрел скорее всего да это что я виноват да из-за этого ну кто успел удастся успел значит все чем это колду вообще нужно защита так а файрбон защита так блин как это делать зачем дневчик чтобы гаргули эти вот зачем чтобы экономику хотела всю жизнь вместе расселить я говорил а это будет проклятый клан навсегда блин ненавижу такой клан когда они уже все проиграют в жизни на вижу я помню твое месте э? иди сюда блин и так сова тебе будет тем более это не так карта Это для базы. Красиво там аватарочку. Да, ну. Лево, лево, право. Ну, ладно, в принципе, кстати, да, так копиально смотрится. Привел аватарочку, нет, не так вот, не всегда лево. Ну, вау, даже право. Ну, в принципе, так лучше. Общем, ладно. Сау, давай. Мана нужна. Саву давай. Там ману нужна. Так, значит, там mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да сейчас базу будем строить, нужно поливать. Сова. Да, да, да, да. Farbu ближнем может быть. А еще ютуб регионеш. А, два двоих. знаю пока что так вот. Потом будет встретить, чем рак занимается. Пока что не имеет смысла никакого не имеет значения. Угу. Интересно, не нашел. Отлично. Будем его искать. Желательно уже строить этого силача молотком. И старую добрую тактику. Башню, ага. Сова Баберму знай, пожалуйста. Ну, Блин, то и не нормальный че понял. <музык> блин, сейчас попортил. Он видишь все же с их у меня войск. Шуша там Свана, Будем вместе ходить. Не лишь можно еще. По Силач сюда иди. Я дрянь. Так, саванню, ничего там нету. а <свят> защита дем скорее всего тоже так строят и так план б воины здесь давай. вам план б уже пора в принципе страдала на восьмерочник нормальный богу ну да и саму собой и спорт, каникул блин из да нету где удачи и чувство то что не хватает и тем более ему чем-то нужно нужно бой убрать принципе блин, блясада. Ну что, ну что. Защиту включайте. Бегом. Молодцы, теперь дайте, дефайтесь. То туда, то сюда, блин. Что с ним, блин? так сова наверное. придется кого-то найти так сова где, где враги не знаю брали не брали мы делаем но ладно нам чем враги знать возможно всю экономику берут как мы сейчас собираем мы тоже так, в принципе, можем. Поэтому... Ого, блин, ты нормальный лишь, блин. Сколько у тебя всего, блин. Офигеть, честно. Я в шоке. Чтобы победить в орду, нужно что? Шо? Шоке. Призыв точка. Вот тут чувство, что враги повторяют за мной и не повторяют. Тут чувство. Вот реально, мне что то <с> Я в шоке. Вот если он выиграет, я буду просто <с> поражу. <с> вот реально. <с> Офигеть. <с> да как это так? <с> Восьмерка. Блин, до сих пор игра ну, недовольна ладно всем мне поливать, я конечно теперь на игру быть ладно после ролика я хочу кое-что показать ну блин то я беру его то я не беру так вниз ладно русские бы никто все это вы напали на Крем на Крым, а не мы. И, ну да, возможно хотели отступить, захвать Крым, между прочим, набраться до Киева, да, потом как-то передумали, блин. В общем, ладно. И зачем это все он делать, непонятно. мамы русский рассказываю что-нибудь чувак и закончит как утре ну вот я узнаю подписчикам скажу что враг в это время еще делает ну я ж говорю, подписчики. Он еще и этим занимается. Три экономики двоих Четыре. Ну понятно. О чем это я. Будем пранковать, в принципе. Посмотрим. Насколько он сильный. Там у умные он ти ч если это русский ну что сказать блин ничем блин вечно вот, вот класс снайпер ну, очень гальтва вот, посмотрим после катки красава не респект вас Он будет искать мне скажет ты где а ты где а ты где не судьба не мне тоже очень чат не судьба, не судьба, не судьба, не судьба, не судьба судьб значит такую музыку и не судьбы зачем сдаваться я ничего не понимаю и тебя не а пошел остановить его а так нужно камушку так я заморорожу момент я прикольно ну ладно ладно ди на 8 включая -то тоже снайпера тоже инвалиды заставляем вас платье перейти атаковать я говорю я ненавижу россию 4 7, 7 8 в арабстве на рабство, За рабство офигеть блин. Ладно, я же обещал. -то. Окей. Хоть будет не больно так сильно. как сейчас. Снайп. А клан. Знаете, мне наверное плевать не на Клан. Клан, этот такой, если там плохие слова. Надо уже едить будем не внимательно, поэтому уходим стакана Нам добрых. Не, на ну кто пишет. Что это? Ладно, в принципе. Это был хороший клан. Это просто глобальный чат, и там такие плохие слова. YouTube, думаю, не забанят а все виноват игра. Все вопросы к игре, пожалуйста. Все. Этим 4 пойду сюда заявку сейчас явка на вступление не принято или принято ли не, не принято потому что им понравился ладно стопа в экран и все равно. итак при этом при этом просмотр следующий ролик будет поприкончен. сейчас только закончим пока